Вот теперь смотри, какая интересная подмена существует опять-таки в социуме. Когда yeah. мы говорим про сознание, да? мы говорим про уровни развития сознания, подвижения, про, движение, про вот, вот эти все моменты, связанные с сознанием, с осознанностью. Человек налетающий снаружи, особенно который не смотрел видео, не читал книг ничего, а докажите, это все бред, это, это, это, это, это" потому что на эту тему имеется куча разных учений, не подтвержденных результатами какими-то а, нормальными а, образовательными штуками, а, пояснениями, книгами и тому, так далее. Угу. То есть есть вырванное из контекста. Угу. И поэтому, когда рассуждают осознание, привыкли, что будет да. вырвано да. из угу. контекста, и можно вырвать, и уже какашка не бросаться. То есть вообще все, что касается ума, это вырвать из контекста и брось камень в чужой огород. Это, это. Да? это нормально для общества. Так вот, а, что касается инфодайнинга, мы сделали поступенную работу, И когда ты читаешь, везде сохраняется логика, везде сохраняется абсолютно осознанно, шаг, цепочка, шаг за шагом. И вот когда ты ну, доходишь ты уже до того, что мы даем сейчас из глубин, да, это становится очевидным. Да. То есть открывается тот информационный уровень. То есть, грубо говоря, замки. Открыто, открыто, открыто, и ты проходишь, и понимаешь, здесь открыта эта информация, и ты видишь, как это работает в психике, это легко работает, это может, это может понять любой человек. Только для этого надо выполнить вот эту работу. Это как научить человека писать. Точно так же осваивается язык парадокса. И когда ты его освоил, ты начинаешь смотреть на мир в другом восприятии, с позиции другого сознания, более широкого. И тогда понятие «широкое сознание» — это не сущности, которых ты напихал в зеркала, да, как придурок. А это действительно, ты видишь, откуда это понятие возникает, что оно значит. Ты видишь всю геометрию, как она работает, у тебя много знаний да. внутри. И ты видишь тогда, как это в человеке работает. Да, да. это так же, как вот ребенок О, боится тени. Вот ночь наступает, и он один, и он боится тени. А ты ему просто включаешь свет и показываешь, вот смотри, это вот, это вот, вот, это здесь, это здесь. Понятно, и страх исчезает. И страх и исчезает, так? и все исчезает. Вот. Кстати, и страх магии у человека исчезает, когда он наши книги читает. А, потому и... что становится понятно, как появилась магия, да. где ее обрезали, да. где какие да. части были заменены, и где человек начал убивать сам себя. По сути дела, магия ⁇ это самоубийство. Mm -hmm. Именно все, что касается ритуальной магии, можно сразу ставить ⁇ это самоубийство ⁇ Магия ⁇ это как раз таки вот я еще не ты сказала. А если что, если, а если ребенку не включить свет и не рассказать, да, он будет расти в этом страхе, что он, он создаст из этого страха кого-то, нечто, вот кого они сущности, вот она магия. Вот она магия, основанная на страхе. Да, и на ограниченности. И на, и на ограниченности, на… Ой, а по много... сути на любви к себе, потому что э, ты себя не любишь, тебя не любят, цепочка пошла. Тебе не включили свет, потому что ты сам не позволил себе включить свет Боже и не позволил себе увидеть свет. И ты остался Не дал свету возможность. Да, не дал свету возможность. Ты остался во тьме а и тьме. ты получил эту, эту тьму в виде разрушения своей психики. А потом ты словил, о, так этой тьмой можно еще и управлять а, И пугать других. других. О, и пошло, и поехало. То есть ну, в, на этом уровне, о, я самый умный, и начинает, да? Вот она да? магия пошла. Скажи, и ты знаешь это так все видно сейчас просто считывается просто считывается скажи и видишь где было ли все что касается ритуалики все что касается mm -hmm. это все обрезалось через обрезание ответственности да, да через вынос ответственности через вынос ответственности и через лень вы... через невероятная и... развиваться смотри, да это вот сделал Лени развиваться и пошло, и оно... Вот я даже чувствую, как это вот отдельный мир, который развивался. Лень – это тоже естественный процесс, если ты входишь в наблюдение за жизнью. Вот мы вчера давали состояние, как ты можешь ступеньки сознания идешь. Либо ты вверх, либо ты вниз. Да? Вот этот момент вверх – это создание, всегда создание. А вот этот вот момент вниз – он, видишь, человек попадает в собственную ловушку, и ловушку социальную, в ловушку коллективного, да. Ведь позицию наблюдателя специально тренируют. Специально тренируют в буддизме, специально тренируют во многих учениях. И никто не говорит, а что стоит дальше за наблюдение. Но мы с тобой знаем, вот мы работали с людьми, которые конкретно проживают свою жизнь за наблюдением, да? Во-первых, идет разрушение сознания, и причем разрушение идет такое, как падение с горы, провальное. Ты летишь просто, и ты не знаешь, за какой уровень сознания ты засадишься. Это продолжение наблюдения. И поэтому а, вот эти состояния а, глубочайшие, медитативные, когда человек выходит с наблюдателя и наблюдает за жизнью, например, Uh, у буддийских такие встречаются, у православных такие встречаются штуки, когда вот человек он вроде uh, в бытии и не в бытии, да, идет сильнейшая деградация. И я тебе показывала примеры даже конкретных групп и уровень падения mm -hmm. деградации, когда человек отказывается от всего мирского, а жрать-то хочется, да. Mm -hmm. И как же, я же тут ландышами купаю, а жрать-то хочется. Хочется мяска, да, я желаю души. Поэтому вот когда вот эти вещи стыковка, я уже пошла ложь. А это все лень, лень сопровождает позицию наблюдателя. И об этом никто не говорит, это связанные вещи. Как только ты в нирвану и в наблюдателя, все, обвался резко, ты в лень. И ты будешь себе лгать, и ты будешь создавать артистические... Всегда сдавай, что это очень... И заметь, монахи, религии, все. Их одеяние – это не артистический образ. Вот зачем рождались погорелые театры. Вот они как рождались. Просто так они на себя женские одежды напялили, мужики? Нет. И посмотри, в монастырях там буддистских приезжаешь, так, толпа таких оранжевых побежала. Одинаково. Автоматика. Автоматика. А почему? Потому что идет разрушение сознания, не развитие. А человек говорит, я тоже приобщусь к этому. А буддизм конкретно фильтром является, чтобы вот отфильтровать и тех, у кого уже разрушилось сознание. Надо же, чтобы кто-то декорации формировал. Декорация – это тоже сознание. Но оно уже не станет сознанием человека в ближайшие миллиарды лет. Да, да, это уже как, как выстроиться. Как... Для этого вспышка нужна, перезагрузка. Вот да. после перезагрузки возможно сгреется. И вспышка, она тогда да, может силовым потоком вот эти вот на разворот и тебя а тянуло, еще... а да. иначе ты вообще еще на второй миллиардке завис и для сознания очень это… А, это все про ценность тела, да. вообще про ценность себя и про ценность своей жизни, и про ценность а. того, что ты имеешь. Сам, да, самое ценное, что вообще может быть и за что, просто цепляется сознание, это именно физическое тело Грешный, человека. Грешное, Самое ценное, да. да. Именно бриллиант. самый бриллиант в топтанной грязи. Да, да. Он обесценен, он грешен. Он... И это невероятно. Поэтому, когда вот это все описываешь, знаешь, еще одну штуку такую скажу. Когда я начинаю писать вот эту книгу «Управление восприятием», да, самая первая, она очень тактично, очень лояльно написана. Она настолько лояльно написана, здесь не обижен ни один гуру. Хотя здесь идет систематизация психотехник, да, разных, которые есть на рынке. И, соответственно, подведение всех под черт гипноза. Объективное восприятие – это засыпание. Все абсолютно психотехники – засыпание гипноза. И, соответственно, дальше уже научный подход к гипнозу идет. У -у -у. То есть а, она написана, эта книга настолько лояльно, настолько культурна, чтобы никого не обидеть, я тогда такой была, когда я ее писала. И когда мы пишем вот эти книги, да, а, инфодайм знания вот это, это вообще золотая коллекция знания глубина. А когда пишешь сейчас, ты пишешь правду, как она есть. И ты не задумываешься, обидится кто-то или не обидится. Примет или не примет, это так есть. Если ты придурок, ты можешь обижаться, но нечего нами манипулировать. Да? Мы не играем. Мы не играем, мы сворачиваем мы игру, сворачиваем. показываем тебе, как можно развернуть ту игру, которую ты хочешь. Ты сам, да которую ты, ты сам создаешь, создать, да, мы возвращаем к созданию и именно через вспоминание. Угу. Поэтому книги, вот сколько людей а, пишет вчера, вот то, что писали и на курсе, У -у -у. и в личку, а, человек читает книгу, да, многим дается тяжело. Мне вчера Людмила написала, говорит, вы говорили, что книга счастье простая. Говорит, да я бы пять раз один абзац перечислила. Об этом и суть, в этом ключ нашей книги. Я хотела тоже сказать. Наши книги можно читать бесконечно. Они открывают каждый раз новый, новый уровень. Новый уровень. Новый пласт. Это, знаешь как? Потому что они привыкли это, к своим собственным зарезу. Да, это знаешь как? Это, читая наши книги каждый раз, ты как плывешь сам в океане. Ты плывешь, ты плывешь, ты движешься в океане, ты просто плывешь. Вот это вот как именно так. Да. Ты сам, ты именно сам плывешь, ты выплываешь, ты выплываешь. Кстати, сегодня 18 число, сегодня должны в Беларуси подключить карту МИР. А, но я так понимаю, это ночью будет, поэтому, скорее всего, с 19 работать начнет. Но сам факт, что было обещано, что с 18 заработает карта МИР, когда люди смогут из России заказывать книги, потому что пока они доступны только Америке, Европе, Азии, то есть доступны всем странам, кроме России. И заметь, это не эти страны заблокировали Россию, это Россия заблокировала своих граждан. да? Я просто знаю, что наступит время, когда эти книги будут просто разыскиваться, отыскиваться, да, полиция. Да. Особенно первое издание. Я просто это знаю. Они будут, я даже не знаю, как слово подобрать, как они будут. Я просто это знаю, это, как их, они будут искать. Это знаешь, как сравнить, как голодный ищет еду, Вот это вот, вот это, я так чувствую. Я тоже это чувствую, потому что в широком доступе оста останутся только книги, которые написаны на широкой аудиторию, а это книги они... по чату мам, вот эти, да, да. которые написали мы. Да? То есть там, где идут осознания, уже с опытом, с переваренным и так далее, то, что человеку просто воспринимать, это книги на широкую аудиторию, они действительно пойдут по магазинам там и так далее, они будут распространяться под другим образом. Да. Эти книги нет. Да. Эти книги он они, они не раз, в них знания не размазанные, не разукрашенные, не, так кстати, раз. дать, не разукрашенные в игру, да? не размазанные а в них четкие знания все названо своими именами и эти имена по парадоксу человек не может и понять потому что он привык к разукрашкам и размазанности вот они они просто концентрат который в чистом виде парадокс в том как чистая вода а в ней ты не видишь ничего то есть она прозрачная и при этом она именно чистая вода тебя делает здоровым жизнеспособным живая и вода. благодаря живая вода вот. Это вот, вот так же, вот оно. А уже разукрашенная вода. Это уже. Смотри, как люди разукрасили. Кстати, у нас да. а, вот сколько мы писали, и сколько мы смотрели, и сколько мы беседовали с людьми потом а, одной других, да. как они сказали, ни одного противоречия. Mm -hmm. И при этом а, самое главное противоречие ни одного по парадоксу, да? Религия обрезала инкарнационный цикл, а оставила, оставила, оставила а только ночь. все, а сутки, все. Ну, да. Ночь, да. Ну, все засыпание, и уже нету пробуждения у человека. И от этого пошла краткость деградация, деградация. Все. Вот. И таким Но образом, ищет, замкнутые, Замкнутое пространство, зацикленность. Все, циклическая ошибка. Это как заедающая пласти пластинка. Бру -бру -бру -бру -бру -бру. И у тебя нету... И потом говорят, выйти из круга сансары, да? угу. выйти за пределы как это. А смотри, на самом деле, вот сегодня мы можем рассуждать про круг сансары можем легко, да? Угу. Потому что ты видишь, как устроена психика. Круг сансары даже на рисунках буддийских удивительно, мы в книгах знаний приводили картинки. Четкое описание психики. Да? Именно угу. картинку, как она выглядит на самом деле. Но а, по парадоксу за, за психикой ничего нет. А мир мертвых находится за психикой mm -hmm. mm -hmm. человека. А мир мертвых ⁇ это один из мирков маленький. Mm -hmm. Просто зеркальное, симметричное отражение психики с другим течением времени. И они вместе образуют один большой тор с разными временными направлениями. Mm -hmm. За счет этого формируется время. Да? То есть это тоже с другой позиции сознания, с другой торообразной структуры формируется время. А вот, но а, эта же структура тоже отражается в следующем уровне, а тот в следующем уровне, тот в следующем. И получается, а, человек, который вообще говорит о круге Сацара, о невозможности выхода, то выйти за пределы своей психики – это легко, это легко, для этого надо освоить парадокс. Да. Все. Ты изучаешь язык да. парадокса, ты за да. да. Более того, ты продолжаешь кайфовать о жизни, оставаясь в раю да. и в теле. И все, все управленческие все. моменты у тебя в руках. Тебе не надо терять тело для того, чтобы осознать какой-то придурок. Ну, это по факту так. Вот те люди, которые мечтают о нирване, о вот, потере да. тела, проживите этот опыт на себе. Да, да. Причем, смотри, за нирвану что выдают гуру, который ведут людей в нирвану, Я прочитала, я была в шоке. Uh -huh. а вот переписки тогда. Uh -huh. Состояние блаженства Нет, это не о нирване, господа. Uh -huh. Вас сознание завели. Вот этот переход между надсознанием и uh -huh. подсознанием. Да, это блаженное состояние, это прекрасное состояние. А, там световая часть uh -huh. есть. И, а, это действительно о блаженстве. Если мы говорим о нирване, то это тянущее, тянущее состояние, где, где тебя нет, есть. оно не выносило. Это такая боль. Это не физическое. Не физическое. физическое. Это боль боль она, потери тела да она, она настолько настолько тяжелая вот это тянущее состояние пустоты когда осознаешь все потери, потери вот это потеря потеря себя потеря жизни потеря все это страшное состояние мы туда водили людей показывали но ненадолго водили чтобы человек прожил и понял какой какой женщин он имеет имея физическое тело а вместо этого он на подмене, что он делает, как, угу. он, как он выкидывает его жизнь, как он его обесценивает, угу. как грешное, как ненужное там, и так далее. И точно так же обесценивает другое тело. А заметь, ровно так же обесцениваются личные отношения, семейные отношения. Угу. И человек начинает ценить только тогда, когда потеряет. Угу. И там вот это вот нирвана, это для тех, кто вообще обесценивает да. тело угу. и потерял. Угу. Ну это, кстати, нирвана, состояние снизу вверх, когда ты смотришь, состояние вверх, сверху вниз, ее уже не существует. Смотри, когда ты выходишь, ну, образно говоря, за, за пределы сансара, круг, круга сансара, да, когда ты осознаешь вообще все это, ну, за пределы, то смотри, программа ума и программа эго, да, структуры они становятся для тебя автоматами, которые служат тебе да, полностью подчиняются. Подчиняются. И они автоматические программы, просто автоматические. Да, Заметьте, они автоматически на этом уровне сознания. А на следующем уровне сознания они тоже есть. Они, но они не автоматические. Они, смотри, когда ты к ним. Образно говоря, вот как мы говорим, моторная лодка, и ты валишь на, мотор, на моторной лодке. И эти это, являются, эго и ум, и ум являются своими движками. Они работают под тебя, да? Но как только ты разворачиваешься к ним лицом и спиной валишь, вот тут уже ты зависишь а от них. Разнос. Потому что, да, именно они. Потому что если ты развернулся к ним лицом, значит, у тебя есть страх, как, как неуправление. Все, страх, то, что куда ты валишь, Страх видишь, потери материали мира все. и при этом обезделивание тела. Да? И ты в этой игре. Все ты в этой игре. игре. Интересно. интересно, вообще интересно жить, да, интересно это все исследовать, интересно изучать. И мне сейчас интересны а, возможности. Ведь когда говорят о возможностях и ресурсах психики, это разные вещи. Я раньше все время считала, что возможности и ресурсы это одно и то же. Да? Нет, возможности это возможности, ресурсы это ресурсы. Давайте разделим сразу. Ресурсы. Выйти в безграничности ресурса можно легко. Для этого достаточно выйти за зеркалье, как минимум. Для этого достаточно там, почистить зеркало зеркало. Для этого достаточно. Для этого достаточно находиться в своей психике, и тебе не надо никуда выходить. Да? Ага. Вот, да, а, да, это да. Ты, вот, ты в себе да. а, потрошишь свой внутренний мир. Да. А, ресурс может быть безграничным. Да? Тут без вопросов ресурс может быть безграничным, если ты умеешь им пользоваться. И каждый раз, когда человек занимается с нами на курсах по инфодаймингу, он вечером выходит в ресурсе, иди хоть полы мой, хоть что угодно, ты как будто целый день отдыхал и ничего не делал, у тебя до хрена этого ресурса. А когда мы говорим про возможности психики, а вот тут начинается самое интересное, пока ты внутри психики, и неважно, над сознанием, под сознанием, Твои возможности ограничены самовосстановлением психики. Автоматические программы? Автоматические да. Потому что ты в это время себя осознавать не можешь. Потому что для того, чтобы начать осознавать себя, тебе надо выйти либо в наблюдение за психикой, либо в создание своей психики. А это два своей разных состояния. Психики. Своей психики. Да, Наблюдение либо создание. Это первое расширение человека. Первое, да. Именно первое. Первое – реальное расширение человека. Но если это расширение человеческого сознания. Потому что если мы говорим о вообще о расширении, то, например, для Скоробея очень крутое расширение, та же самая платформа B1 или B2. Это вообще предел мечтаний. Освоить так, ее, как ритуальную магию, бы вторая платформа. Да, да, для Скоробея это просто, да, это он уже на животном а возьми, собаку, а возьми собаку. Они в наблюдении. Они создатели не могут. Они не, все, не могут. Все, вот у них только наблюдение. Все. Да, так эти опции, эти опции есть у человека. автоматически. Да, все остальное автоматически. Поэтому вот когда выходишь уже за пределы, да, и начинаешь либо создавать, либо наблюдать. Создавать, да, мы даже уже либо наблюдать да, не говорим, да, да. потому что чуть-чуть задержался в наблюдении, все, улетел, внимание, да, пошло. Да, Ты уже не проконтролируешь свое внимание, да. А когда ты пошел сразу в создание, ты тут же, в эйфория пошла. И вот создание тогда уже возможное развитие психических способностей и здесь уже будут играть значение уровни сознания, потому что все создание идет через шаг, а это значит тебе еще одну ступень посвоить надо как норму. А это значит почувствовать, как становится интересно. Да? Вообще интересно. Мы да, тут да, на, на первую да. залазим, да? да, и кайфуем, потому что это невероятно, будет да. да. вот так проявляется, да? А ты еще на одну залезь. Да. А попробую залезть, это надо осознать. А как осознать? Вообще, что такое осознать? Ни один гуру этого не дает, блин. А мы в книжках расписываем, показываем путь вот так это. делать, так, у тебя будто озарение. Читаю, у тебя будто озарение. Почему пять раз один абзац человек перечитывает? Потому что накрывают свои озарения и свои осознания. Так это не наши, это твои. Записывай, у тебя может быть своя книга. Кстати, после Библии сколько книг было написано? Коран, толкование, сколько было Коран. Тоже люди в озарениях находили, что они дурные были, что это все писали? Mm -hmm. Нет, конечно. При этом, когда ты пишешь свое, да, у тебя есть возможность наблюдать то, что к тебе приходило. Ты можешь, э, читая это, да, исправлять, работать над ошибками, поставлять знаки, препятствия. То есть у тебя уже идет развитие, и у тебя не теряются знания. Когда ты не записываешь... Теряется. теряется. И теряется очень быстро. И потом и ты, ты можешь углубляться по записанным. А, ты, а здесь ты всегда ты можешь вот зацепившись, дальше ты углубляться, во-первых, можешь, во-вторых, ты можешь расширять, снова записывая, и у тебя свой путь, который тебе дает вот работу над ошибками. Смотрите. На курсе мы давали время, да? Вот момент раскладки, как время да, чувствуется, это чувствуется, Как начинается управление время, да? И вот э, курс закончился вечером. Я открываю, как раз когда привезла эту книгу, Какую я страницу тебе сказала? Я открываю, я их случайно открыла на этой странице, открываю, и вдруг туду, и я понимаю, блин, мы только давали, а мы сюда приходили. Приходили плосе, а, равно да, механизм веры, равно механизм нарушение, равно вы насотлетность, равно переход в нея Бог уходит от себя отискивает. и засыпает. Ты не уверена, что он и почему раз придем? Придем, конечно. Потому, потому, другого, что, по потому что на другом, да, на другом на он раскрывается. Расширение. Смотри, пошли. ведь мы пишем книги, да, и мы до сих пор периодически. Так вот о чем это было в белой, то есть и черное пока. Скажи. Как часто мы да? стали так, так вот, то есть те знания -то, на том уровне, когда нам белое и черное показывали, нам казалось, ну, понятно, да, ну как бы, ну, ну понятно, но ну, они учат нас, да, а потом мы это сами, и так же, как они и сказали, потом поймете, да, потом поймете. И оно, фу, так вот, и мы уже не один раз, а потом опять, так вот это о чем? А помню, вчера на курсе, когда осваивается силовой ресурс, да, дракон. А, да? И Ой, просто вспомнился дракон, было, да. но это уже было естественный поржай, да, потому да. что это уже осознанно, да. и это уже понятно, да, как да, этим да, делом да. управлять. Да? Да. А помнишь, когда мы впервые вышли, как мы глазки да. галяли, там там все не знали, как да. с этим работать? В книгах это описали, и человек, о, интересно, да? Кстати, вот по первым а. трем книгам даже фильме, фильмы охрененные можно снять, потому что mm -hmm. они такие красочные. Потому что наше надсознание и подсознание, надсознание больше, наполнено и чертями, и чем хочешь, да? Там Голливуд отдыхает. Там Голливуд отдыхает. Такие фильмы, да. Да, но это под надсознательной части, и плюс черное белое там еще такую же экскурсию по подсознательной сделали, да? да. да? А потом, когда ты начинаешь углубляться, то в губинах Марианской впадины нету да. ярких рыбок-клоунов, да. не бегают скатики и не, вот, не прыгают зелененькие черепашки и лягушечки, да? А там, там бездна, и вот эта бездна уже, когда пошла, вот здесь уже начинаются а здесь все психические возможности, именно возможности, автоматически. не автоматически, а осознанно надо осознать. Реальные. И мы уже просто это знаем, что нереальные реально на их основы. Да. А тогда, вчера... тогда да. осталось в жизни это пропало, но тогда да. еще наступили надо. Да. А вчера ты коснулась дракона, да, вот сейчас, и особенно, как вчера вот вот когда вообще дракон, да, сверху, дракон спит, ну как бы уже на своем мире создано, да, а белое-черное уже перелопатили множество раз, и, и, и иголочку, помнишь? И такое чувство было, что вот хотят прям иголочка, ну просыпайся уже, пошли дальше. И мы вспоминаем точно, мы, так точно, мы, уже было, мы точно так же делали, да. Правда, да, вообще прикол был, прикол такой был, прикол. Мы ну, же тоже так беляли по нему. А вот смотри, как оно с цикла в цикла повторяется. Но тогда мы снизу вверх да, смотрели, да, да? да? А сейчас мы смотрели сверху вниз. Вот так смотришь. Вот это создано, вот это причем... так. Оно будет работать так, так, так Сверху, так, сверху так. вниз, причем осознавая и дракона. И дракона, видите, и черно-белый. И, и, создали... и, и, и да. полностью это создано. Да, то есть это полная развлекуха, которую ты просто не цел, Да, целостность, которую ты осознаешь. Это твое создание. Это твое создание. Угу. Ой, вообще настолько интересно. А прикинь, сколько еще интересного. Да? Ты знаешь, когда я осознаю работу трехточечной системы, я понимаю, что мы сейчас на второй точке, и, блин, самое крутое и самое интересное мы еще не съели. Как интересно, да? И тогда, и, тогда и тогда ты ждешь, что вот эта вот часть, сейчас мы на ней закрепимся чуть-чуть, и мы сделаем следующий шаг, потому что именно на этой части надо, как на выступе скалы, закрепиться, чтобы сделать следующий шаг. И физическое тело, чтобы адаптировалось. потому что, конечно, вот эта, вот эта ступень нам далась. Сурово по физическому тему. Я когда вспоминаю вот эти. Да, когда да, голова да, горит, да. о а головах, когда и... тоже вот это. То, Кстати, в нашей книге тоже подчеркну именно когда читаешь с первой и пошел, они очень сильно расширяют способности мозга, мозга, мозга. мыслить, думать. Ты знаешь, нейрончики очень сильно оживляют, оживляются нейрончики. На курсе а, человек у нас то, что мы же не помним, кому мы консультации да, да. делали что были, а тут напомнила Марина, да? да. Мы называем Марина как девушка, когда осознаешь, сколько лет Марине, и Марине, Марине уже за 80, и Марина при этом, смотри, как она смогла болезнь остановить, да. тяжелую болезнь да. смогла остановить. Ты сказала, попала в невремение, год висит, а ей уже диагноз сняли, врачи да. уже диагноз не подтверждают, все консультации, а жаль, человек начал книги читать. Просто книги читать. Вот она впервые пришла на курс. Понимаешь, вот так. И это после 80 как восстанавливается мозг, и как восстанавливается да, физическое да, тело. Да. А тогда, когда мы заработали с ней, мы видели, ей даже тогда сказали о продолжительности жизни. А да. смотри, она все нахер послала, говорит, живем, кайф, молодец, вообще, я так люблю таких людей. Потому что возраста нет. Да. Потому mm -hmm. что мы сами его себе останавливаемся. Именно да, именно вот поэтому я хочу папе дать мне своей. Видишь, я свекровь не дала, и моя свекровь читает. А моей свекровь 90 будет осенью. Я понимаю, что сколько? 20? 90? 90 будет осенью. Я хочу дать папе. Я потому что понимаю, что это ему необходимо сейчас именно. Ну, позаботиться о своих родных и близких, пока они живут. Угу. Это, это очень много значит, потому что сознание очищается, оно развивается, и есть возможность восстановления действительно. Знаешь, что есть возможность, какая читая жизнь. Не не нейронные ручки. связи. А на самом деле это продлевает жизнь нашей. конечно. Так мы видим, сколько людей живут дольше. Всего лишь, всего лишь, да, читая наши книги. Хотя бы. Хотя бы. Хотя бы начать, хотя бы не отбивать. Да. Но видишь, не все могут прочесть. Да. Ты слышала, это когда значит. человек говорит, что тяжело, очень да, тяжело да. удается, что реально выворачивает очень. мозг. Угу. Но это выворачивает мозг, вот начиная от коллективного бессознательно, уже там мозг потряхивает, а знание да, уже так нормально потряхивает но с глубины уже, но реально даже мне самой приходится читать медленно некоторые предложения перечитывать два-три раза, mm -hmm. парадоксально измениться. То есть для человека вот, кто не в теме это вообще, если он начнет с этой книги, oh. это хуже Бловацкая. Да, вот ты говоришь хуже Блаватской, а у меня Хотя, хуже А у меня я ж ее не читала никогда, а само сочетание слов это хуже Блаватской, это мне как Хуже блевоты, хотелось это извините, просто вот, я, мне показалось, что ты именно это имеешь в виду, а потом услышала Блавацкая. Потому что действительно начинается, если читать... Думаю, я вывлекла такую крутую эзотерическую литерскую сейчас, искренне. Я, я, к тому, что... я к тому, что если взять вот глубину нашу, начать, просто вот вырвать и читать, да, ты именно блевать будешь, потому что у тебя будет головокружение, у тебя будет пота. Ты не будешь понимать вообще, о чем, что, как, да. Потому а, что это на мозг, правда. Потому. потому что мозг. Мозг Мозг, да, и он. Для него это равноценно взрыв. Понимаешь? А, потому что оно вот вливание, постепенное влия... вливает. Ты только папе разложить почередности. По я ему даю. Потому я... что их нельзя менять местами. Сразу даже ему знания почитать. сразу все бапнисты, он прав. Точно. Это да. Это да. Сто процентов, И будет сидеть, Тирка, такая на попелище где-нибудь тут за запором. А их храм, да? Крыша кушится. Кстати, вот смешки, смех смехом, да? А я скажу, я все-таки скажу свое мнение насчет вот таких, я не знаю, как домов, да? А вот непосредственно возле нажимая и в воскресенье это зауныние, которое начинает происходить за запором. Музыка заунывная, пение заунывное. Это как загробная, вот загробный мир. Смотри, декорации готовят, декорации просто готовятся разрушение и, сознания дома. Вот декорации. это вот декорации, вот как, как ветер звучит, да? как там камни в скалах, да, да, скалах, да. Вот. Человек уже сразу приучает, как и туда, пойдет, а что не нужно самому человеку человек это так. Человек не соображает, он думает, что я я коснувшись этого я становлюсь ну, См... я знаю, там, святым, да. А при этом, а я-то вижу черноту внутри, и это так очевидно для меня. И я вижу, как человек вот эту черноту носит в себе, а сверху типа я, я светленький разукрасил себя белой краской по типу. Это правда, я тут вижу. И я, я знаю, что я говорю, я просто знаю, что говорю. И вот, вот это вот, просто люди откройте глаза. Слушай, мы сейчас с этим подкастом, смотри, мало того, что пошли по этим, по сектам, так еще и эзотериков. Ведь когда мы про Балаватскую говорили, смотри, для любого эзотерика, но это читаю, гордость. Ты Если ты очень-очень очень великий мастер то ты, а, ведя занятия, ну я же просто в этой теме много лет, да, с мастерами самыми именитыми работала, направ... разных направлений. Так вот, мастер в эзотерике очень крутой, он просто обязан прочитать всю Блобадскую. У меня тоже стоит в шкафу, могу дать почитать. Не, не хочу. Я хочу сказать, что... Я не дочитала, я плохой мастер. Настолько хорошо, что я никогда не касалась вот таких вещей, и у меня сознание осталось чистым. И вполне возможно, что, читая вот такое, я могла просто уйти в каком-то из этих направлений, как в ловушку, а за счет вот этого я просто у меня сознание осталось чистым и, и появилась вот именно вот эта возможность Читать знания, вот, вот просто входить в это пространство знаний, вспоминать. Благодаря этому пошло, да. Виша я проделала этот путь, по сути дела, по многим учениям. Я очень много этого прочла. Это я сейчас не читаю, да? я сейчас ты... только свои читаю. Сумения mm -hmm. а... нас двоих дала, да. Наша. Это только это потому, что если бы я тоже это все прошла, как и ты читала, ни хрена бы не было у нас, мы бы где-то в каком-то направлении с тобой ушли. А именно вот это чистое и у тебя пройденный путь, а у меня я их не, не читала, оно дало возможность выйти в этот поток. Потому я что как, я прочитала 11 томов Кастанедов. Я когда на Кастанедов не... и мне а, они все не легли, не хотя там были как ни странно, вещи, которые отзываются, и которые я вижу параллели, и самое главное, что я их помню до сих пор, mm -hmm. да? потому что там все-таки много таких э, глюканутых вещей, которые просто, просто ложь, mm -hmm. а вот. И в то же самое время есть литература, которую я не смогла прочесть, тоже была, я не смогла прочесть, потом там э, «Рампа» там какой-то был, э, потом э, я ее прочла, наверное, на 3 или 4 книги, потом э, был «Краен», я его одну книгу прочла и а, поняла, что, ребят, мута та, да. А, но при этом есть книги, к которым я которые очень хорошо, уважительно отношусь. Это Ричард Бах, да. – Вот книги, это я читаю, да, да. Его Чего? люблю mm -hmm. очень, мило думал, да беседы с Богом. Правда, читала, только первый, первую книгу очень хорошо люблю и третью ней хорошо отношусь. Вторая, ну, есть и есть, хорошо. И... А, Радикальное прощение полинотипинга, я тоже очень уважительно к ней отношусь, потому что она реально хорошая. Все остальное в виде диспензы и всех остальных, которые сейчас современные набирают обороты, это хорошо для завлекаловки человека, чтобы человека вообще обратить внимание, что ты есть. Что ты есть, что ты не придурок, Хотя бы, А вот что ты живой, что ты не совсем еще умер в этом теле. Вот для тех пойдет и диспенза, для тех пойдет очень круто, пойдет тата-хилинг. То есть как бы я к нему не относилась, это объективное восприятие, это очень сильное запудривание мозгов, это очень сильное рассыпание сознания и увод от себя. И, кстати, вот если будут смотреть это наш подкаст, люди, которые занимаются тата-хилингом, я даже обращу внимание на одну точку, которая является крайне вредной. Она очень важная, она крайне разрушительная в тета-хилинге. Тета-хилинг – это объективное восприятие, это коллективное восприятие. Да? При всем том, что вы там говорите о попытке создать индивидуально, но вы находитесь в коллективном, на коллективных занятиях, коллективная подстройка тел, коллективное состояние с выносом Бога и ответственности на высших сил. Да? Так вот, есть точка, когда удаляется программное обеспечение. Там, есть формула, да? например, формула я осознаю, признаю, и удаляю прямо здесь и сейчас. Вы вслух там проговариваете это, удаляете какую-то программу себя. Дальше что делает этот хилинг? Назад ставить другую. И таким образом, господа, вы первую не удалили, и вторую поставили. И таким образом вы лжете сами себе, становитесь белой пушистой ланью. И 2-3 года тренировок, и вы просто забираетесь и, и застреваете и, и, во лжи, тяжелеете, еще тяжелеете еще. и вас рассыпает больше и больше. И если на первых порах вы летаете, ваше сознание, вытесняется ваше собственное сознание. Если на первых порах вы летаете как бабочка, а, светяшка, да, потому что вы начали заниматься тата-хилингом, то проходит 2-3 года, и светяшка превращается а, в беременного кролика, а, который все рожает, и рожает и рожает себе подобных, и на выходе. А, сознание рассыпается, рассыпается, рассыпается, и вас как вас нету. И потом начинает рассыпаться жизнь. Поэтому вот эти моменты а, очень стрёмные. А, не грузите в себя чужое говно. Ну вот, я по-русски. А, если еще удалять, удаляйте, то чужого не грузите. И не думайте, что как это вы проживете без этой программы. У вас знаете еще сколько в вас программ mm -hmm. деструктивных? которые вы не видите, не осознаете, и которые просто хотя бы смогут подняться на освобожденное место, если вам удалось удалить такой формы. Если удалось. Это под большим вопросом. Но в любом случае этот хилинг полезен, потому что он обращает человека, внимание человека на себя и говорит: слышь, придурок, проснись, ты еще не умер, а ты уже живешь как зомби. Вернись, увидь свое тело, увидь себя. Вот это самая большая заслуга татархивинга, что он разворачивает и говорит, увидь, увидь себя, а уже как ты себя увидишь, да? Но это не про субъективное восприятие, это про объективное, это про коллективное, и это про ложь самому себе. Вот, поэтому, но при этом, если брать все эзотерические, наши, эти вот, все эзотерические практики и учения, которые существуют на сегодняшний день, я лучше всего отношусь к татархивингу. То есть, если сказать, из <coughs> вот этих вот, в кучу гумуса, выбери что-нибудь, куда хорошо бы было посеять розы, я выбрала вот этот ахилинг. И туда бы воткнула не только розы. Но при этом это не инфодайинг, и рядом их ставить, и даже сравнивать нельзя. Потому что это разное восприятие, в принципе. То есть ахилинг это про засыпание, инфодайинг это про просыпание. Как вы просыпаетесь, причем не пробуждаетесь, потому что когда вы пробуждаетесь, вас кто-то будет. То есть буддизм говорит про пробуждение, буддизм, да? про мы пришли, тебе позвонили и пробудили тебя. Или пошел в камень. Нет, господа, это про то, что вы сами идете своими ногами, потому что к Богу толпами не ходят, к Богу приходят эти мечты.